Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Еще раз поздравляю всех с наступившим Новым Годом. Желаю счастья, любви, всего самого наилучшего. И, как показал, показал прошлый год, всем желаю сильного и большого терпения. Поэтому, друзья, мы начинаем сегодня с вами практику йоги и сделаем сегодня 6 числа восстанавливающую практику, скажем так, практику очень легкую, очень нежную, больше энергетическую практику йоги, потому что... Поедание салатиков, наверное, до самого Рождества отобрало у нас достаточно большое количество энергии. Некоторые злоупотребляют горячительными напитками, и поэтому требовать от вас, что вы будете сейчас делать супер-мега-йогу какую-то тяжелую на продвинутом уровне, я ни в коем случае не собираюсь. И поэтому сейчас, друзья, главное, чтобы мы восстановились с вами, главное, чтобы мы снова соединили свое человеческое начало с божественным началом, главное, чтобы мы снова вошли, скажем так, в поток, в ритм жизни, и самое главное сейчас нам восстановить наше тело, чтобы оно могло дальше функционировать, функционировать в новом 2021 году. Каким будет этот год, никто не знает, но по всей вероятности ничего хорошего от него мы ждать не должны. Поэтому, друзья, начинаем с вами. Начнем, как обычно, с глоточка воды, это очень важно, как никогда важно сейчас пить воду, где-то 40 миллилитров на килограмм веса, это значит, что большим мужчинам это примерно около 4 литров в день, а маленьким хрупким женщинам около 2 литров в день. Но, друзья, 2 литра это не 2 стакана, 2 литра это 2 здоровенные литровые бутылки. Поэтому, друзья, распределяйте таким образом, чтобы каждые 10 минут по маленькому глоточку вы могли отмерять немножечко водички, очищается весь ваш организм, очищается психоэмоциональный фон и, конечно, вы можете лучше функционировать. А это то, что нам и нужно. Так, друзья, давайте с вами соединимся с божественным. Да? Что такое божественное в человеческом? Это, конечно же, наш хатха-поток. То есть поток ха, который идет от земли, э, извиняюсь, который идет от солнца, до земли, и дха поток который идет с земли до солнца. Когда мы теряем связь с этими потоками, это не значит, что они прерываются или обрезаются, или перестают быть. Да, они идут, но если мы не осознаем, что они есть, то мы теряем львиную долю энергии на различного рода эмоциональные всплески, какие-то ментальные заморочки и так далее. Поэтому, друзья, вместо ментальных заморочек, вместо энергетических всплесков я советую вам подключиться на хатха-поток, тем самым осознавая свое, свою цель в жизни, тем самым осознавая свое предназначение и тем самым повышая общий тонус организма. И как мы много и часто слышим, вот там человек какой-то очень сильно и много работал, у него источились ресурсы. Ну конечно же у всех у нас истощаются ресурсы тогда, когда мы не подключены на основной хатха-поток. Итак, друзья, давайте ресурсы свои оставим в стороне и подключимся наконец-то к нашему энергетическому предназначению. Ноги у нас с вами параллельные. Я имею ввиду ступни. Ступни параллельны. Макушечку мы тянем вперед и чуть-чуть наверх. Таким образом, чтобы подбородок немножко пришибаю при...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 Снова поднимаемся наверх. И делаем это еще один раз. Отлично. Подтягиваем наши ноги. Делаем глоточек воды. Очень важно. Я вам всегда говорю, это очень и очень важно. У нас по средам с вами обычно практика йоги. На практике йоги мы, конечно же, с вами занимаемся таким образом, чтобы почувствовать наше тело намного лучше. Но сегодня у нас такая практика, что мы с вами чувствуем больше тела. Это такая практика, что вы не станете срочно сейчас на голову или на руки, которые долго тренировали. Это практика восстановления вашего организма, скажем так... Э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 И сейчас, друзья, мы сделаем такую легкую динамическую связку виньясу. И солнечный круг мы с вами делать не будем. Солнечный круг мы будем делать с вами в пятницу. В пятницу у нас будет отдельный ролик, посвященный разборке солнечного круга и именно физический план, как его делать, куда поставить ногу, какие ошибки и так далее и тому подобное. Поэтому будет интересно, смотрите это видео тоже. А сейчас мы сделаем с вами легкую динамическую практику, которая подходит для всех. Садимся...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 Для этого, друзья, мы раздвигаем наши коленки немножечко подальше, и вот это вот э, живот, вот этот вот, который мы наели салатами в праздники, мы просовываем с вами между бедер и выталкиваем наши руки вперед. Это вариация позы ребенка или так называемая мышка. Из мышки у нас идет кошка.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 Со вдохом снова восходящий поток. И выдох, опускаем руки. Отлично. Еще разочек, глоточек воды. Получилось у нас с вами отличное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 Друзья, я желаю вам еще в этом году всего самого наилучшего, и встретимся мы с вами в пятницу на подробных объяснениях Солнечного круга или Сурья Намаскара. Друзья, будьте счастливы, живите честью!